Привет, меня зовут Олеся. Меня зовут Адель. Я хочу научиться читать. Мне 5 лет. В этом видео мы покажем фрагмент занятия по обучению грамоте и относится он к первому этапу обучения грамоте. Тему пока мы называть не будем. Итак, Аделя, назови мне как можно Какие вообще ты знаешь слова со звуком «у»? Уритка, утенок, так. утка. Еще. Когда сильно-сильный ветер, это что? Ураган. Ураган, хорошо. Ураган. Нахваливают когда ребенка, как могут говорить ему? Ум. Умка. Умка. Умница. Так, да. да, хорошо. Покажи среди вот этих букв э, букву, которые относятся к звуку У. Покажи, адея Вот они, три буквы. Покажи букву, угу. которая обозначает звук У. Так, хорошо. Поближе, поближе, поближе. Угу. На что похожа буква эта? На что похожа? На... на рогатку. На рогатку похожа? На рогатку. А на ушки может быть похожа? У -у. На ушки. У кого такие ушки могут быть? Длинные-длинные ушки? У, У как... зайца. У зайца. Ну сядь, красиво. Что? что с тобой? Что с твоим телом? Оно не может терпеть? Так хорошо молодец а вот теперь я тебе даю такое послушай внимательно вот такая вот такую читаю тебе сказку жил-был звук о повторяй за мной Нет, просто о повтори о о хорошо очень звук о любил петь Звук О был в восторге от всего. Он говорил так. О! О. о. Увидит звук О облака и говорит О-облако. Облако, облако. Увидит он озеро и говорит О, озеро. Озеро. И сегодня мы познакомимся со звуком О. Сегодня мы познакомимся со звуком О. Знаком тебе? Во многих словах звук О встречается. Как думаешь? Слушай внимательно. Так, хорошо. Теперь послушай, смотри. Я произношу, и ты со мной вместе. Произноси звук О. Смотри, как я это делаю. О! О. Хорошо. Что с губами происходит? О, о, когда зеваешь. О, да, устал, О, хорошо. Послушай, скажи мне, что с губами происходит? Губки становятся какими? Они как бы соединяются вот так, О, в трубочку вытягиваются немножко, да? Сдвигаются. Давай с тобой попробуем спеть звук О. Споем, давай. О -о -о. О, о, о, о, молодец, какая. Еще. О, -о, -о. О, -о, о, хорошо. А в гостях у нас сегодня с тобой тоже есть э, слово. В гостях у нас слово. Догадайся, кто к нам пришел в гости. Его о -о -о. зовут. О -о. Как его зовут? Ослик. Ослик. Из какого же звука начинается О, это слово у нас? Ох, О! Ох, молодец, ох, умница. Ох, ох. Хорошо. Вот он сегодня к нам пришел в гости посмотреть. Как же Аделия, знает ли она буквы? Знакомала <смех> нас с некоторыми. Стесняешься? Кого? Ослика стесняешься? Да. Чего ты его стесняешься, не стесняйся! <смех> так, так вот, смотри. Что же нам нужно сделать с тобой? Ослик просит нас найти среди этих букв букву О. Есть она? О, ты сразу нашла. Молодец. Звук О обозначается буквой О. Это тема нашего сегодняшнего занятия. О, буква О. Давай с тобой рассмотрим ее. На что похожа, Аделия эта буква? На что похожа буква О, дружок? Похожа. Так, на что похоже О? На баранку. На баранку, а еще на что может быть похожа буква О? На что еще может быть похожа буква О? Похоже. Да, похоже. на что похоже? На бараночку, на, на небе баран. у нас что плывет? О, облака, похоже, может быть, на облако О, да. может быть, похоже Я Еще подумала. на что, пофантазируй На что? Я думаю Ну, быстрее думай Вспоминай, если, конечно, ты Хочешь то, о чем мы говорили Молодец, да, звук опыт Таким квадратиком мы обозначим Это маленькую подсказку Ты сделала себе и мне Еще Ну-ка, на что может быть похоже Быстрее Баранка, облако, на обруч может быть похоже. Да, да, да. На обруч может быть похоже. Хорошо. Еще. еще. Еще. Думай, думай, думай, быстрее. Ослик. О. Ослик, на ослик она похожа, может быть, разве? Я думаю, что нет. Ну-ка подумай еще. На шар. Может быть, на воздушный. Может быть, похоже Подписывайтесь на наш канал. До встречи!